Так, коллеги, как меня слышно? Валентин, подтверди, ты один только на экране. Добрый вечер, очень хорошо слышно. Значит, я немножко позаписывал себе, и чтобы не запутаться, прочитаю, да. Значит, проводились исследования на пасеке 4 года назад. Исследования проводились в сентябре месяце. Значит... Тема была определить, насколько влияет на численность и развитие клеща в чилиной семье, наличие расплода в этой семье, то есть взаимосвязь между клещом и расплодом. Вот. Было взято три группы семей. Значит, первая группа, в ней не делались вообще никакие обработки от клеща, но учитывалось количество клеща вот на, на момент начала исследования. Ну, я так понял, наверное... Или смывом делалось и учитывали, ну, каким-то способом, да, анализ делался пчел на это. Вторую группу учитывалось первоначальное количество клеща, после чего была произведена обработка бипином, и в дальнейшем подсчитывалось количество клеща через 5 дней после обработки и через 2 недели после обработки. Вот. И третья группа производилась обработка клеща бипином тоже и учитывалось количество клеща через 5 дней после обработки. Потом из этой семьи убирался весь печатный расплод, и снова учитывалось количество клеща через 2 недели. Вот такое было исследование. Значит, что там получалось изначально? В первой группе исходная заклещенность была 19%. но это очень большая, да, если учитывать... На тот момент семья была весом 2 килограмма, это 8 рамок да, да, на полных, да, 20 тысяч щел. То в этой семье было 3800 клещей. Вот, то есть э, хорошая заклещованность. Эта семья бипином не обрабатывалась и через 5 суток снова посчитывали количество клеща. Было уже 20%, то есть 4000 клещей увеличилось немного. После этого, через 14 дней после начала эксперимента, до снова посчитали количество клеща и было уже 4100. То есть на 300 клещей больше, чем э, изначально, 14 дней назад, увеличилось количество клеща. Вторая группа, которая обрабатывалась бипином. Исходное количество клеща было 4040 до обработки. После обработки, через 5 дней, осталось 480 клещей всего. Но Через две недели после обработки в этой семье посчитали, и опять было 3780 клещей. То есть небольшая разница между началом. да, вот. Откуда взялись эти клещи за такое короткое время? Ну, По сути дела, получается, за эти две недели, так как расплод был, вот, из, него вышло, из этого расплода, печатная основа, вышло столько же клещей много. Да? По, по сути дела, так получается. Вот. И третья группа. До обработки было 3700 клещей. Через 5 дней после обработки бипином 380 клещей осталось. Через 7 дней был изъят весь печатный расплод. И через 2 недели после обработки осталось всего 440 клещей. То есть 2,2%. Получается, бипин как бы здесь сработал. Да? Значит, И вот этот автор этого ролика, ну не знаю, или он от себя или там было в заключении как бы к этому эксперименту, он делает вывод, что у клеща срабатывает инстинкт самосохранения. То есть как только происходит бипинка, обработка бипином, а бипин хорошо воняет, да, все знают. Вот. От запаха бипина клещ прячется в еще открытые ячейки, где есть личинка уже перед запечаткой. И пчелы потом ячейки эти запечатывают, получается. Клещ остается живой, да. То есть вот во второй группе, почему после обработки бипином э, осталось там 480 клещей, а было изначально 400, да? Вот куда же делись остальные клещи? Потому что такое количество, 3000, да? Ну кто ответил видел, что 3000 клеща выпадало после обработки. Да? Я думаю, что никто не видел. Значит, куда-то клещ этот девался у них при эксперименте. Вот. И в третьей группе, что интересно, После обработки бипином клещ спрятался в расплод, ну, вывод такой, да, в открытый, он был запечатан клещом и потом изъят из гнезда, вот, потому и получили через две недели при повторном анализе всего 440 клещей, а на начало-то было 3700, то есть, получается, с расплодом он ушел, да, забрали с расплодом, и здесь вот, как бы к этому я уже делаю такие свои выводы, это вот то, что я уже поразмыслил и сделал вывод, что до выхода расплода остается 12 дней после запечатки, да, на 9 день запечатали, плюс 12. А на проверку семейная заклещеванность уже делали через 14 дней после обработки. То есть за это время уже зашедшие в ячейки самки клеща, они отложили яйца, яйца созрели, и с выходом новой молодой пчелы вышла уже новая популяция клеща, но ну, по логике, наверное, получается, что так произошло, вот. потому что э, на пчелином расплоде клещ питается сутки, а на труднем до трех суток до, перед запечаткой, да, вот. То есть э, по тому вот, как он рассказывал, да, получил, вполне возможно, что может действительно клещ перед запечаткой попал туда в ячейки, да, и пчелы запечатали. Вот. А на третий день после запечатывания расплода у самки клеща первое яйцо уже готово к откладке созретое. Яйцо самка клеща откладывает с интервалом 27-30 часов. Да? Последнее яйцо откладывается самкой не позднее 15-го дня развития пчелиного расплода. То есть там 12-13-14-15, 4 дня всего самка клеща откладывает, вот, чтобы эти яйца созрели. А в трутневом расплоде до 18 го дня, на 3 дня больше. Вот. Почему от, э, клещу, наверное, по всей вероятности, нравится больше этот трутневый расплод, что самка, зашедшая в эту ячейку, на, за 3 дня может больше отложить количество яиц. Вот. И вот эти Валентин, вот, э... Валентин, подожди, да? стоп. Давай начнем с вердикта твоего. Что-то есть из этих исследований из этой мышиной возни взял? Полезно. А, да вот из, из этих исследований, что я взял, вот, получается, что может действительно сам время обработки пчелиной семьи от клеща нужно действительно конкретно продумать, когда, в какое время нужно сделать правильную, эффективную обработку от клеща, чтобы действительно семью оздоровить изъять этого клеща из семьи, потому что вот как в прошлой конференции вы говорили, что да, многие пчеловоды действительно не понимают, какое время, как правильно и когда правильно делать обработку от клеща. Обработку бипином делают, да, и другими этими э, средствами, а клещ в семье все равно остается. Вот, поэтому вот это вот исследование, оно как бы подталкивает на вот эти мысли, чтобы определиться конкретно со временем обработки, когда и как правильно сделать эту обработку. Хорошо, стоп. Все, мы все поняли прекрасно. Я только что закончил лекцию с пчеловодами Грузии. Проблема у всех пчеловодов одна по борьбе с клещом. До сих пор мы никак не определимся, какие препараты в какой ситуации эффективны. Есть препараты, я уже, вы знаете, я уже мозоль на языке, есть препараты быстрого действия, есть длительного. Препараты длительного быстрого действия – это как раз вот этот бипин, щавелевые сублимации и так далее, термокамеры и все, что касается быстрой обработки. То есть мы обработали в отсутствии этих препаратов контактного действия, эффективны только в отсутствии расплода. Какая, какие анализы могут дать нормальную картину, когда в семье, вы вот сказали, два вида расплода, и печатный, и открытый, и обрабатывать бипином, препаратом быстрого действия. Конечно, личинка, то есть самка ворова, заскакивает в ну, последний день перед запечатыванием. Это, это его такая биологическая особенность. Потому что только тогда, когда самка ворова будет питаться личинкой, подчеркиваю, Гемолимфой, личинки, последний день перед последний день перед открывайте Акимова и Алисейка. Если в этот период она питается гемолимфой, личинкой перезапечатывание, подчеркиваю, только в этом периоде и в этом при этих условиях происходит созревание проспермия. Потому что первое яйцо самка откладывает не из нее выходит получается самец самка ворона, но этого самца сперматозоид созреет только в том случае, если самка ворона будет питаться гемолимфой последний день личинки перед запечатыванием. То есть эта музыка она в принципе никому не нужна. пчеловоду практику самое важное знать разновидность вот этих вот двух видов препаратов, быстрого и длительного действия. Что препараты быстрого действия, что обычно уже или панические, или от незнания пчеловоды обрабатывают семьи в присутствии расплода. И самое важное, если это печатный. То есть эффективность нулевая. Нулевая. Пчеловоды открывают весной семьи, чтобы не создавать себе проблем по занятости. На пчеле гляну, а уже есть расплод печатный. Глянул на пчеле, он не видит клеща, он успокаивается, что клеща в семье нету, все хорошо. Он чем-то там чвыркнул, бипином или щавлюки для порядка, для самоуспокоения. И на этом закончилось. Он клеща не может видеть на взрослой пчеле при наличии печатного расплода. И когда делает анализы, вот из каждой рамки берут там пчел, варят их или спиртом заливают, или там сахарной пудрой, ну в общем вариантов много. Определять процент заключенности. Как ты можешь определить процент заключенности при наличии массы печатного расхода? Она вся, 90% клеща находится там. Его нужно выгнать на взрослую пчелу, чтобы ему негде было прятаться. Вся, вся обязанность пчеловода на протяжении сезона. И, кстати, Валентин, прекрасный был анализ ваш доклад в прошлый раз что именно не даст накопиться ему. И самое важное, если пчеловод видит там, по трутям расплоду или по какому-то, что есть в мае-июне, в вот этом периоде, есть, уже появляется в расплоде клещ, то обязательно порядки обработать, потому что сам Коварова, количество клеща в этот период вышел на максимальный старт по накоплению. В роевую пору, когда пошел массово трутень, и, как вот сейчас было сказано, что сам Коварово по своей биологической, исторической, эволюционной миссии, переходя из Апис сырано Индийского, а там она размножалась только в трутне и паразитировала только в трутне, переходя на Апис Мелефера, нашу тоже облюбовала, то есть продолжает облюбовывать именно трутневый расход там питательная всегда выше и инкубационный период на три дня больше. Поэтому, конечно, трутень будет более желанный. Одна единственная философия в моей практике – не дать клещу ворова накапливаться. Это должно наблюдаться и соблюдаться с самого начала весны после очистительного облета, если появился в семье раствор, или уже если есть раствор, и пчеловод не применяет, не применяет изоляции. Значит, только полоска. Только полоска будет эффективная. Препарат длительного действия, а не для бипина там или сублимации это все абсолютно бесполезно. Это шумер в так вот, скромно по-народному. Если уж вы изоляции не пользуйтесь, а весной после облета встретили печатный раствор. Только полоска. Какие полоски выбираете? Их в море. Отравляющие вещества флолинат, флометрия, два. Ну и можете, если кто с органикой дружит или больше взоры своей органики, значит, полоски пропиты картонные полоски, глицерин, щавелевая кислота. Но философия, но сама специфика препарата, это должна быть протяженность его применения 30 дней. То есть каждый день самка ворога эмигрирует из расхода вышедшей пчелы сразу же в личинку перед запечатанной. Она не, не катается, как вот, ну, буквально вот вы сняли языка, с языка эту сегодняшнюю лекцию. Как раньше ветеринар, ветеринарная э, практика или теория или наука утверждала, что самка ворога выходит из клеточки, из с пчелой из ячейки взрослой, взрослой пчелой и катается 5-7 дней на взрослой пчеле по, по гнезду, проходит созревание там какое-то, а потом только заходит в Да ничего подобного, такая она тупая самка ворова, что подвергать себя сейчас каким-то там агрессиям со стороны внешней среды и ждать, пока ее где-то или пчела струсит, или еще кто-то. Она сразу прячется, ей нужно выжить. Период инкубации у нее очень короткий. Она живет ровно столько, сам коварова, в активный период, как и пчела. 40 дней, утрированно, плюс-минус. Зимой живет сам Коваров только столько, сколько пчела, в 10 раз дольше, потому что она себя не израсходовала, вот этот весь потенциал. И эту, вот эти тонкости, нюансы нужно знать, что не... Не делать видимость обработки семей, обрабатывать на самом деле, и не семьи, не пчел обрабатывать и травить вот этими вот многократными обработками, а ударить в десятку клеща, когда он находится на взрослой пчеле, а корицидом быстрого действия. Ну, моей, моей практике, вы знаете, это щавельная кислота, органика. Этого достаточно. Затем применили разделить строительную рамку, Вырезали трутня, взяли гомогенат, приятный, полезный. Все. Вы уже, вы уже сбили, спутали все карты непрерывному размножению и накоплению. Дальше подходит, проходит сезон, заканчивается медосбор. Все. Закрыли снова матку изолятора. Обработали после того, как вышел последний расплод, опять-таки щавель-кислотой. Две обработки щавель-кислотой в сезоне. Какой вам еще нужна технологии эффективно для борьбы с пщем? Какие вот эти вот заморочки, головоломки, с исследованием. Лишь бы просто так для красного солца, работает, куда она там спряталась, что она там делает. Все. Выгнали ворова, самку ворову на взрослую осадь. Ей негде прятаться. И смолите его с любого, с любого вида оружия. Сублимация там или какие-то, щавлюки, кислота, бипильность, если хотите, термоядерные корыцы. Но когда мы без, по своей безграмотности вот так вот вы проводим эти вот беспрерывные многократные обработки. Сейчас семья находится, пчелиная, между наковольной и кувалдой, между воровой и пчеловодом. Кто больше вреда принесет? Или пчеловод своей безграмотностью, или, или самка ворова своим паразитированием, занося туда вирусы и так далее. Не дать накапливаться. Пускай останется лучше небольшое количество в зиму, небольшое, но вы лишний раз не, не, не вытравите физиологию, чтобы пчела нормально перезимовала, нормально воспитала расплод. Раз будет нормальный расплод, на смену себе выкормленный, соответственно, будет последующее поколение точно так же полноценно выкормлено и передано через маточное молочко. Состояние резистентности от кормили с первого поколения, дальше и следующая генерация. Вот это нужно, вот в вот, вот, вот, вот эти эксперименты нужно обращать больше внимания, Они а в то, сколько его высыпалось, когда высыпалось, расплода валом семьи. семье, они а не бипином гадят, что он покажет этот бипин при наличии расплода. Так что все, ну, в общем, об этом проблема, конечно, серьезная, ворова, паника повсеместно по всему земному шару, и особенно сейчас паникуют промышленники, там, где беспрерывно расплод, они ничего не могут делать, Маток искать нереально, потому что это тысячи семей. Хотя уже к этому смотрят, к этому обращают внимание. Или миллионы баксов тратить на покупку в Австралии пакетов каждый год. Или нанять бригаду, чтобы искали маток и создать безрасходный период. Тему безрасходного периода мы встречаем в литературе даже советской давно. Заметили еще тогда, что чтобы эффективно побороться с самкой воровок, Нужно каким-то образом создать безрасплодный период. Либо это отводки, либо замена маток, пока матка молодая, гуляется, будет там безрасплодный период. И тогда мы уже можем смело разобраться с клещом. Так что, ну, никуда не денемся от этой темы. Да, будет она нас преследовать, пока мы, пока мы не, не выберем тактику эффективную, полезную и минимум минимально вредную для самой пчелы. Мы больше сейчас уничтожаем пчелу этими многократными обработками, чем боремся с клещом. Есть столиц как вы говорите, факт, способом вывода матки из райового стана. Двухматочные семьи дольше не входят в райовый стан, как раз за этот рахунок богатого открытого расплоду. Ее есть, есть делать, короче говоря. Але сам фактор роения в семье там не всеми процессами управляют старые рабочие пчелы. Запомните, что да? всеми процессами в семье управляют старые рабочие пчелы, сменой маток, роением и так далее. И почему вот отводок, если я делаю на старой матке, самый главный два э, роевой. Дуэт. Старая перезимовавшая матка и старая летная пчела. Если их разделить, то есть на, на старой матке сделать отводок, а на летной пчеле старой обгулять молодых маток. Все. У вас получается дуэт равноценный. Между ними сделали своевременно взаимозамену матками, то есть расплодом, соответственно, открытый и закрытый. Вы увеличили пасеку автоматически в два раза, на конец сезона вышли с равноценными по силе семьями получили товар ушли от роения обработали клеща потому что там есть такая интересная ситуация безрасплода то есть есть этот момент когда можно обработать просто щавелюксату какой еще нужен вам вариант уйти от роевой от роевого стана? разделить роевой дуэт старую молодую то есть старую пчелу перезимовавшую и старую, старую, старую призимавшую матку, и старую пчелу. Разделить отводка, с формированием отводка. Ну, пока все молчат, я немножко скажу на предыдущую тему. Да? Вот э, спрашивал человек, если подставлять открытый расплод семью там через 5-7 дней, да? Да. значит, что такое подставление расплода открытого? Значит, этим через там, 6 дней, 12 дней, 18 дней, этим вы будете в семье создавать долгоживущую пчелу. Что такое долгоживущая пчела? Это пчела, которая живет 60-70 дней. Не 30-40, как обычно, а 60-70 дней. Рой состоит как раз из долгоживущей пчелы. То есть таким способом вы будете наращивать количество роевой пчелы, если вот этот процесс... Наращивание вы выпустите из-под контроля. То есть это нужно уложиться в определенные рамки. Если вы четко не проконтролируете этот вопрос, вы очень много наделаете роевой пчелы, и у вас пойдет рой. Так, ну я, я затрудняюсь прокомментировать эту науку. Я, когда задают, когда вот поднимают вопросы, вот и так, слишком такого высокого полета, я всегда говорю, вот, а когда вам заниматься пчеловодством, если вы забиваете голову такими заумными сразами? Есть сильная семья, натуральная корма, все остальное сделает пчела, вы только ей не мешайте. Сильная семья вышла из зимы, набрала бегом, потому что ее гонит инстинкт, понимаете? Инстинкт выживания. В чем он заключается? Как можно быстрее набрать силу кульминации и природе разделиться, отраиться. В этот, чтобы не дать отраиться сильная семья. Сделали отводок на старой матке, гуляли у молодых маток в этой отцовской семье безматочной. И все, и закрыли тему до самого конца сезона. А затем зимовать, либо вы отводкой объединяете снова в сильную семью, либо не пускаетесь. Если набрали хорошую силу, значит идут автономно. Поэтому ну, все работает вот в таком очень сжатом Отрезки времени, 4 месяца в активности и всего-навсего. И клеща вы бьете, и товар весь выбрали. И так далее. Валентин, возмутись. Да, что еще могу сказать Больше. на эту тему? Значит, если нужно вывести семью из раевого состояния и без разделения семьи, то есть, чтобы семья осталась целая, неделимая. Значит, я прошел такой опыт. Делать искусственное раение. Вот этот опыт я прошел, у меня есть этот опыт. Если э, нужно, кому, кого интересует, я могу более подробно это рассказать. Налет на, это налет на матку или как? Я извиняюсь. Это налет на матку, это то. Нет, налет на матку это деление семьи на двое. А я говорю о том, чтобы семья осталась целостная, неделимая. Целая семья остается при этом методе. Смотрите, я э, осмелюсь смешаться Насчет того, чтобы семья с перезимовавшей маткой желательно не пошла в раение, ну, мало ли по каким причинам, пчеловод выходного дня или где-то работает еще, пасека тоже не, не две-три семьи. Значит, держите семьи в расширенном состоянии. Особенно вот этот период раения. Что это значит? Неразорванное гнездо а чтобы в семье было куда, было куда уйти, чтобы сбить температурный режим в зоне гнезда. Ставьте корпуса, я, у меня есть ролик хороший, где я показывал от, э, два варианта. И уход от раения с помощью формирования отводка. это основная тема. И полукорпусная семья стояла расширенная на упреждение сразу, двумя корпусами раз, и через некоторое время двумя корпусами, полукорпусами еще. Она так и пошла, плавно, хорошо развиваться, взяла товар, если он был первый, и сделали тихую смену, красиво сделали тихую смену, как это обычно в природе. Я видел это 35 лет назад первый раз, когда сходит старая матка, сеет, и молодая ходит. И пока молодая не обгуляется, старая продолжает сесть. Как только молодая обгулялась, старую убирают. Или пока они не встретятся между собой. Ну, короче, классический был пример, как в природе это обычно и происходит. Длинное большое дупло, расширенное гнездо. Матку, если они меняют, делают тихую смену, то меняют очень красиво, правильно, по-умному. Не убивает старую, пока не гуляется молодая. Такой вариант я увидел у себя при расширенном гнезде, при старой перезимовавшей маткой. Но повторюсь, ни в коем случае не разрывайте расплодную часть гнезда. Вы делаете расширение. Первое, это подниз. Я делаю, когда еще в природе холодные ночи, холодные дни, должна быть компактность и микроклимат максимально полноценный вверху, конечно же, потому что все тепло поднимается вверх. Когда уже вышло первое, вышло первое поколение расплода, и семья зашла на, на выкармление второго поколения, или даже уже и второе вышло, чтобы семья не вошла в роевое состояние, вот тут уже ставьте сверху на расширение. На расширение и на упреждение. Предварительно я показывал, как это делается. Семья еще в... В компактном состоянии я на подкрышник сверху ставлю сушку. накрыта семья накрыта пленкой, то есть пленка и утепление, для того, чтобы сохранить максимально тепло в зоне расплода, в расплодной части гнезда. По краям небольшие отверстия. Через эти отверстия выходят пчелы на эту сушь. Я всегда контролирую очень просто. Крышку поднял, смотрю, пчел еще мало. Поднимаю следующую семью, приподнимаю уже половина пчел, поднялось в, эту, э, в, эту, в этот корпус суши, планируемый для дальнейшего расширения. Во-первых, они уже поднимаясь начинают чистить ячейки. Если я в гнездо его поставил, Ячейки готовы для откладки туда яиц. Но я не поставил и раньше, не расширю противовременно, и не запоздал. Бывает, когда открываешь крышку, а даже через щели по бокам уже забитый и верхний корпус пустой над утеплением. Ну, мы прозевали, мы прозевали, семья может быть в районе. Поэтому всегда ставьте на упреждение предварительно эту сушь вот таким образом. В лежаках это можно за основную поставить на все, сколько там вмещается. Чели есть куда пойти при случае жарко там и в этих ситуациях. В корпусной системе я это ставлю наверх через утепление и щели в крышках на подкрышнике. И вот тоже человек спрашивает, 100% дать сочинить. Конечно, 100% гарантия, кто вам не даст мне не в каком Там коррективы внесет природа, климат, растительность, наличие взятка, сила семьи, то есть тут составляющих очень много. Поэтому гарантии, гарантии очень тяжело дать. Главное, выработать концепцию по вашему региону. Когда у вас в основном набирает этот кульминационный объем гнезда, силу семьи, ваша. На вашей пасеке вашей семье. И применяйтесь. Добрый вечер. Владимир Егорович, разрешите мне немножко Василий сказать. Николай, горе, как я рад вас слышать? По этому поводу за счет весеннего расширения, ну я не знаю, молодое поколение, наверное, уже не помнит, но мы с вами помним, был покойный такой Цебро Виктор Петрович. То есть, ну да, Петрович, по-моему. Так он держал, ну, свои, ну, у него там своя система, это же Цибро. мы в свое время помним очень, ну, как все модное заходит и уходит, это все переживает, но сам смысл в чем? Он утверждал, что ни в коем случае в весеннем развитии нельзя зажимать семью, допустим, там, 5-6 рамках утеплять, чтобы семья понимала, что у нее есть куда развиваться дальше, потому что если ее зажать на пяти рамках, там утеплить, и что она не чувствует пространства в корпусе, в улье, она на подсознательном уровне уже начинает готовиться ранее весной к краюнию. Мы еще этих процессов не замечаем, но сама семья уже начинает к этому готовиться. Он говорит, если даже Заставные поставить, но чтобы под заставными были проходы, ну, на бок там, этот. И даже в таком случае семья уже понимает, что в ней, ей есть куда развиваться, ну, расширяться, развиваться. И такие семьи, ну, очень редко заходят в ройку, потому что, ну, мы знаем, что в ройку еще много факторов, в основном, от погоды, от взятка, от всего этого. Но ну, вот это первостепенный, э, э, ну как бы, э, первопричина, что с весны зажимают э, эти, ну, в общем, на, на малом количестве рамок э, семьи, и они как бы э, на подсознании уже понимают, что им некуда будет дальше развиваться, и начинают готовиться к роению. Ускоряют роение, в общем. Хорошо, Василий Николаевич, есть у меня к этому ремарка по наблюдению. Очень часто я привожу ее пример. Оздоровительная лежанка на теплый занос у меня, на, на большую рамку. Пасеку семьи готовят, я из лежанки выношу эти семьи каждый год. Ну, Мне лежанка нужна чистенькая, красивая, потому что зимовка может быть разная, влага там и распереть. Ну, короче, много нежелательных факторов, заплесни там и так далее. Поэтому семьи, выздоровительные лежанки я все выношу в нормальные, в конце активного сезона, уже под осень, ставлю перед летком, перед этой лежанкой стеллажи и выношу четыре эти семьи в корпуса. В свои корпуса стационарные, как и моя пасека вся. Затем соединяю их там или как получается, начинается весна. Начинается весна. Я формирую всю пасеку в двухматочном режиме. А какие остались одиночки, семьи, самые сильные стараюсь, поселяю в, этот, в эту лежанку. Бывает четыре рамки всего в лежанку. Так вот, как я их поселяю? Я ставлю эти четыре рамки, передние стенки. И и дальше полностью все 20 рамок у меня висят, ну, короче, стоят в свободном пространстве, даже нет заставной. Особо лежанка для меня такого ценности не представляет. Я знаю, что она наберет свою силу. Как это происходит? Нужно, да просто нужно наблюдать. Сидит она неделю, две, три. Вышло первое поколение, уже во всех семьях вышло первое поколение, Открывали жарко она как сидела на четырех рамках там, или на пяти, вот сколько я поставил, на стольких и сидит. Но правда по улочках, после выхода первого поколения, по улочках она расширилась, но в не идет. Она захватила ровно тот объем гнезда, какой она состоя... в состоянии по той живой массе освоить. Выкормить. Затем, когда вышло первое поколение, уже вижу, на, осваивает какую-то рамку следующую. Через 30 дней с копейкой, когда уже второе поколение первое, второе поколение начинает выходить, я открываю режанку, у меня 12 рамок уже пчелы. Откуда она взялась, я, я уму не, не, не придам никак. Откуда может быть вот такой резкий взрыв. Семья полностью отдана была сама себе, как, как природе, не как природе, но она развивала и выкармливала ровно столько расплода, сколько позволяла ей сила создать микроклимат, полноценный для этого выкармливания. Не перетеплялся он, не подогревался этот отводочек или семейка. И затем... Пришло время, когда она спокойно могла выдать эту армию свободных пчел на освоение следующей территории. Понятно, что там о роении речи не шла в тот период, когда в семьях, уже, ну в основных там, на пасеке, уже могло, могло быть роевое состояние, я делал отводки на старых мам. Так что все правильно, это наблюдение... Есть, не зажимать преждевременно и не ускорять процесс роения на семьях полусилы, полусил, когда они еще занимают только полусилы. Могу немножко добавить по теме, вот, как обсуждали насчет раения. Да? Значит, этот год был сильно райливый. И что я понял, есть там еще со старых времен да, рекомендации, как можно реже заглядывать в семью, не тревожить ее. Так вот, по этому году я убедился в обратном. Нужно осматривать семью через каждые 7-10 дней. У меня получилось в этом году одну семью забыли вовремя осмотреть, около трех недель не осматривалась, улетел рой. Вот, Поэтому если контролировать роение, то семье нужно осматривать постоянно. И что еще я обратил внимание, значит, при осмотре, Нужно смотреть, сколько в семье расплода печатного и открытого. Если открытого расплода там три рамки, а печатного три-четыре. Ну, в сильной семье где-то порядка семи-восьми рамок расплода, да, будет. Вот. То есть при осмотре, если есть три рамки открытого расплода, ну семья роится, не готовится. Если осталась одна рамка открытого расплода, остальные печатного, можно готовиться ловить рой. Это уже точно, рой полетит. Да, Валентин, спасибо. Смотрите еще пчеловоды, но ну, это если количество небольшое. Но ну, а если много, будьте наблюдательны, старайтесь. Вот если вы открыли семью и она в раеом состоянии, значит вы пронаблюдайте за летом пчел, старайтесь определять раеовое состояние по вот таким вот тонкостям. Я раньше, когда занимался в медо направлении. У меня были пыльцеволовители. Какая красивая была ситуация по определению состояния семьи. Как только какой-то улей дает друг меньше, чем положено, чем давал перед этим пыльцы, я их помечаю. А пасека было 200 семей, когда работал в медопыльцовом направлении. Я помечаю эти семьи, не смотрю, как вот вы говорите каждые 10 дней, потому что, ну, многовато, 200 ульев. Я по приносу пыльцы, те семьи, в которых было ее меньше обычного, по приносу, открываю. Как правило, это либо семья больна, мало ли, какая-то патология, либо она заходит в состояние. То есть реагирует одинаково, что больная семья, что семья вошедшая в рай про его состояние, вот таким вот рабочим, слабым рабочим со своим положением по приносу пыльцы. То есть применяйтесь, пожалуйста, по возможности, вот ищите такие такие вот моменты, что может быть на вашей пасеке подсказывающему вот либо болезненности семей, либо роевому состоянию, то есть, ну, полету, полету допустим по активности летной деятельности пчел. Если рано утром уже вы видите облет, вся пасека стоит, ну, работает или, или малая активность, и вдруг какая-то семья начинает не с того ни сего проявлять активность, вроде как облет. 8-9 утра, а пчела уже в активность ходит. Все это 99%, что будет что может быть рой, семья в раевом состоянии. То есть каждый пчеловод должен проявить наблюдательность и, и стараться вот эти вот все нюансы контролировать, запоминать, и будет проще на пасеке работать. Семья желательно держать одинаковые силы. То есть все, все на пасеке проводится операционно, однотипно, и тогда вы будете контролировать, как вот Валентина говорит, заглядывать, да, у вас по неволе как раз такой цикл и будет вырисовываться. Каждые 10 дней рой не успеет выскочить. Да, действительно, оно так и получается. Когда семья в ройку уходит, они пыльцы приносят, тогда уже мало. Вот, я вот это вот в этом году что еще заметил, Значит, у меня система ульев есть разная. Есть доданы, лежаки и корпусные додановские. И есть под украинскую рамку, но там расположение рамок стоит под теплый занос. На доданах под холодный занос, а на украинских под теплый занос. Так вот, как... мне очень понравилось работать с вот этим расположением под теплый занос. Челы формируют гнездо от передней стенки. Стоят там одна, две, три рамки, они забивают их пергой. Пуль... Э, дальше идет гнездо расплодное, и дальше идет потом уже медовое поле. Вот. А эти гнезда, которые, вот особенно в лежаках, э, где додановские рамки под холодный занос стоят, в этом году, ну вообще, перга была разбросана понемногу по всем рамкам. То есть пчелы разбрасывают ее... Там, где им удобно, чтобы она была брать для расплода, туда они ее и трамбуют. Вот. И на всех рамках поразбрасывана эта перга. То есть проконтролировать вот, как бы конкретно, сколько в семье перги, там много или мало, ну, это затруднительно. Это надо перебирать все гнездо, пересматривать все вот эти вот рамки. А под теплый занос элементарно просто. Вот. Поэтому мне вот это расположение понравилось. И... У меня сейчас появляются мысли, а не переводить ли мне вообще и другие аулии вот эти все под теплый занос. Потому что это действительно работать очень удобно с такими гнездами. Ну вот, пожалуйста, результат наблюдательности. Время... Добрый вечер. Да, Рошад, очень приятно, рад да. слушать тебя. Да, значит, хотел некоторые вопросы уточнить. Значит, по изолятору Ленина. Деревянная досточка, я думаю, что э, она принадлежит мне, э, как сказать, для того, чтобы посадить в этот изолятор две матки с правой и с левой стороны. Если мы посередине ставим деревянную пластинку, то у нас два входа есть и два отделения получаются. В этом случае изолятор Миленина можно использовать для двух маток. Я думаю, что это будет намного эффективнее. Это один момент. И еще один вопрос я хотел уточнить. Сейчас есть китайские клеточки, длинные такие использовали, они бесконтактные. Там одно отделение такое выдвигается полностью. Вот. И очень хорошо, я ими пользовался, вообще прекрасное обслуживание. И туда, естественно, что пчелы, которые туда заходят, если семья заболела по носам или что-то такое, ну, такого не получается, чтобы матка там да, как бы вымазалась, там все такое. Ну, в общем, прекрасные клеточки. Очень хорошо себя показали. Вот, я хотел такое добавить. Спасибо. Все. Всего доброго, до свидания. Спасибо за участие. Надо ограничить. Вам спасибо. Это... До свидания.